Всем огромный привет! На связи снова Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео хочу ответить на очень распространенный вопрос. Смогу ли я научиться петь, если мне немного за, допустим, за 20, за 30, за 40, за 50 и так далее. Иногда меня спрашивают, а смогу ли я научиться петь, если мне уже 18? Да, то есть бытует такое мнение, что если вы хотите научиться петь или танцевать, еще что-то, рисовать то нужно начинать заниматься этим в детстве и вот если вы с детства не начали этим заниматься то все петь вы не сможете танцевать вы не сможете рисовать вы тоже не научитесь но это все неверно и в этом видео я подробно об этом расскажу и разложу все по полочкам Давайте начнем с того примера. Допустим, вам уже ну, 40 лет, 45 лет, и вы хотите научиться петь. Вы должны себя четко спросить, зачем? зачем вы хотите научиться петь. Допустим, вы решили ходить в караоке с друзьями, коллегами и петь не три песни в рамках вашего диапазона, а петь 10-20 песен, да, разбирать самостоятельно новые песни, разучивать. Или вы хотите записать песню в подарок, но у вас нет знаний, нет техники, как вам петь высокие ноты, как в принципе все в вокале устроено. Да, вы, предположим, всю жизнь занимаетесь одной какой-то профессиональной деятельностью, и, конечно, вы не будете ничего знать о вокале, ну и не должны. Так вот, если у вас вот такая цель, то 100%, даже 200% вы сможете ее осуществить, если у вас есть ну, хороший музыкальный слух. Если со слухом, но так себе, тут уже такие частные случаи, нужно ну прям конкретно смотреть, заниматься и анализировать. Вот Если вы такой анализ голоса хотите получить, пишите в комментариях, либо мне ВКонтакте в личку, в инстаграм, ну куда угодно и я расскажу, как эту диагностику голос получить вообще понять свои шансы да, оценить свои шансы на успех но если вы ставите цель стать популярным артистом это тоже возможно, понимаете то есть если вы ставите себе цель в 45 лет стать популярным артистом это тоже возможно реализовать. Но тогда у вас должно быть, помимо хороших вокальных данных, у вас должен быть песенный материал, деньги на раскрутку, либо продюсер. ну Что-то должно быть за душой, потому что если за душой ничего нет, но как бы и в 20, и в 9 лет вряд ли получится реализовать эту мечту и стать популярным артистом, востребованным и коммерчески успешным. Да? То есть тут нюансы. Опять-таки, вот если вы думаете, что... Ой, артист, он должен прям вот идеально петь, он должен высокие ноты тянуть и так далее. Это тоже заблуждение. Вы можете писать свои песни, либо покупать песни с небольшим диапазоном и делать все под себя. Возьмите вот, допустим, певица Зивер, да, ну не такие не такой уж у нее сильный голос, не такие уж диапазонные песни, однако она очень и очень популярна, да. Поэтому ну, не обязательно обладать силой голоса Полины Гагариной для того, чтобы стать популярным артистом. И возраст здесь тоже не имеет никакого значения. Я помню, посещала такие ну, музыкальные выставки, конференции «Коллизиум», и там всегда говорили, что в шоу-бизнесе нет возраста. То есть в шоу-бизнесе нет возраста. Если вы думаете, что вам вот надо было 18 лет, конечно же нет. Тут немножко другие законы и другие правила. Если вам э, хочется освоить вот эти вокальные азы, вы хотите ну, как-то вообще начать двигаться в направлении своей мечты, я вам искренне рекомендую пройти мой курс «Новичок. Голос, слух, ритм». Вы сможете и голос как раз свой подтянуть до такого уровня, чтобы ну, начать петь такие средней сложности песни. Проработаете слух свой, разовьете музыкальный слух, поработаете над чувством ритма. Знаете, я даю там такие упражнения, которые вам помогут вовремя вступать в песню, которые помогут вам mm -hmm вступать, допустим, в бридж или во второй куплет, в припев, Ну, когда есть какие-то сложные ритмические схемы. И вообще, вот иногда человек думает, что он мимо нот поет, а на самом деле он не обращает внимания на важные, ключевые такие ритмические моменты, ритмические именно фишки. И об этом, конечно же, я говорю в своем курсе, поэтому вот от души рекомендую всем новичкам пройти этот курс. Вам очень многие вещи станут сразу понятно и вы будете также понимать куда вам вообще дальше нужно двигаться что вам делать нужно да? а дальше вы двинетесь в мой курс фундамент вокалист пока он под таким названием и сейчас я как раз таки его снимаю он в процессе съемки пока его нельзя приобрести конечно же как только он будет доступен к покупке я вам об этом сообщу так вот Итог и основная мысль, если вы хотите научиться петь, возраст не имеет значения. Занимайтесь, трудитесь и у вас все получится. С вами была Анна Камлевская. Пока-пока!